Во имя Господа. Стоит он, весь в железо. Посмейте руки на него поднять. Нет, победить такого бесполезно. Израиль, слышишь, кто убьет меня? Эй, вы, евреи, кто сражаться хочет, для битвы выходите. Я готов. Где Бог ваш? Громко Голиаф хочет, но выйти не решается никто. И снова слышен голос Голиафа, найдется ли среди мужчин смельчак. Но опустили головы от страха все воины с оружием на плечах. Где храбрецы? Кто приготовлен к бою? Кем будет этот Голиаф убит? Его копье войдет сейчас в любого, А Голиафа чье копье сразит? Молчат мужчины. Голиаф огромен, Победа у него почти в руках. Давид выходит, белокур и строен, И справедливый гнев в его глазах. Он слишком молод, чтобы быть солдатом, Он никогда оружие не держал, Остановить пытаются «Куда ты?» Но не боится юная душа. Пойду, сражусь, как можно это слушать? О, пусть филистимлянин замолчит! Господь спасет мою от смерти душу, От вражьего копья он защитит!» Давид взял посох в руку, наклонился и пять камней, поднявшие из ручья, Он сумку положил и помолился. Он вышел для сражения. Вот я. И губы Галяв скривил с презрением, Как на собаку с палкой ты идешь, Убью, а тело полевому зверю Иди ко мне, и смерть свою найдешь. Давид не испугался наглой речи, не отступил он в ужасе назад. Напротив юноша расправил плечи И смело посмотрел врагу в глаза. Я не боюсь, Господь стоит со мною. Что мне твое копье, твой щит, твой меч? Не жди, не повернусь тебе спиною, Но голову сниму с твоих я плеч. Во имя Господа иду сегодня, И жизнь твоя над пропастью скользит. Есть Бог в Израиле, война Господня моей рукою Бог тебя сразит. Об этом вся земля теперь узнает. О, Голиаф от гнева задрожал, что о себе ее не воображает? Давид не шел навстречу, обижал. И сумки, взявший камень, бросил метка. Победа будет, был уверен он. Одним, единственным ударом смертным филистимлянин гордый, был сражен. Упал лицом на землю сильный воин, И щит не спас, И в стороне копье Давид, победа! Белокур строен, стоял он поле с Господом вдвоем. О, подвиг сей достоин восхищения, достоин подражания, Давид. Я не умею так ступать в сражение, но Слово Божье сердцу говорит, «Не бойся, никакого Голиафа, когда к тебе подходит сатана». Ты голову не опускай от страха и знай, что ты на поле не одна. Тебе, тебе принадлежит победа. Ты к сатане не поверни спиной. Пусть убегает он от страха бледный. Господь пойдет над дьявола войной. Ты не погибнешь, Бог тебя избавит во имя Господа. Смелей вперед! С тобою тот, кто всей вселенной правит, а Голиаф огромный упадет. Как будто золото на сердце пишут слова, зовущие мне равный бой. Не бойся, голос Божий снова слышу. Иду, Господь, но только лишь с тобой. Аминь.